Всем привет, друзья! Короче, сегодня у меня пришла мои саженцы с Башкирии. Я их выписала на деньги чеснок, когда продавала. Выписала на эти деньги. На чесночные деньги, короче. Вот так. Прямо скажу. Пришла посылка из Башкирии. Так. Вес у меня здесь 4 килограмма. Дима пришел у меня со школы. Ближе к четырем я его как раз он пришел, и ближе к четырем я его отправила на почту забирать посылку. Он у меня ее привез. И сейчас я вам покажу, что у меня там пришло. Рассада. Ой, здесь мята. Пять сортов. Чудо, мы так вкусно запахло. Мм, аромат. Аромат. Я, я просто балдую. Ой, это это, это... это чем пахнет? Это прям... Вот, вот она подписала. Мята, шоколад. Понюхаю. Мята, шоколад. Короче, пять сортов, да. Правда, шоколад пахнет. Так, грейпфрут. Ну, так, это не сильно, конечно. Так, это что у нас? Мята... Как всегда, нос запачкал. Мята, жвачка. жвачка пахнет. Очка реально пахнет, друзья. Короче, вот. Смотрите, что. Так, это яблоко. Здесь смесь-то. Ой, извините, пожалуйста. На самом деле яблоком пахнет. Ананасная. Мята ананасная. Ой, вот Я в шоке Правда, есть такая мята Разных вкус Короче, все подписано Все чин Друзья, замечательно Замечательно Я еще буду у нее выписывать Я уже дала заявку На осень Гвоздика Это гвоздичка Многолетка Смотрите, какая красота. Бордо. Бордо. Темное бордо. Цветет еще. Ты моя золотая. Ты моя красавица. Так, я вообще молодец, она. Все подписано. чим -чинарём. Вообще классно, классно. Так, гвоздика. Тоже гвоздичка. Это каким цветом? Я не помню. Короче, гвоздичка. Гвоздичка, гвоздичка моя. Я, короче, на большую сумму выписала. Почти, почти вытащила. Ну, чесночок мне помог. Вот так вот, друзья. Так, разница, выписала, разница. Если она пожила, все хорошо. Со цветочками не выслали. Априкон какой-то. Смотрите, Прелесть. Красота, да, друзья? красиво. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Такой зачетный. Такая зачетная подписка пришла. Флокс пришел. Флоксик мой маленький. Красавочный. а это что у нас? Все подписано. Все умничка прям. Ой, моя золотая. Так, а это что у нас пришло? Какое дерево? Я, знаете, я выписывала, и я не помню, что именно выписывала. Вот, вот, вот так вот, друзья, вот так вот бывает и такое. Выписываю, выписываю, а потом вспоминаю, когда посылочка приходит. Когда открываю посылочку, и все воспоминаю, я Лори, Косалори какой-то. А что это? Надо в интернете посмотреть у нее. Косалори, васалори. Сколько же много. А это наверное по интернету сейчас я посмотрю у нее, что именно это пришло. Вот это тоже та же серия. это? А сейчас, сейчас секундочку бежать вот я выписывал сейчас глянем что это у меня что это у меня пришло вообще сама не знаю выписывала, выписывала, сама не знаю Прям, друзья я в шоке М -м. Эльмирочка моя Эльмирочка что мы выписали-то с тобой, а? а сейчас я знаете, что жду а, жду. Ага. Примулы я, друзья, жду. Гортензию и пион. Красивые цветы выписала. Так, сумма, конечно, тоже солидная. Зато э, будет радовать глаз. Так, так, так, где мы? Мы очень с ней много переписывались. А. Так, хризантемы, вот. Короче, я выписала хризантемы, мяты, гвоздику, невяник я отказалась и флоксы. Вот, все. Это у меня хризантемы пришли разных сортов. Красивочные. Ничего, ну, открывать не буду. Ну, я тут покажу, что, так, два. Два сорта. Три сорта. Хризантема. Четыре сорта. Смотрите. Корневище хорошее. Вот водичка еще вот такой. Свет я вот здесь. Смотрите, какой. Прелесть, прелесть, красота ты моя, красота. Андрей скажет, опять получится, вот цветов разных, нафиг, себе надо. так, не Хочу а я выписала. Сама не делаю. Ну что такое? Ну а что такое? Друзья, это какой цветок? Короче, все, глаза разбежались. Сама не понимаю, что я выписала. Опять византенка. Перец подписан, как называется, так, как называется этот Том. Том. Вот такой он, Томик, маленький. Так, флоксики теперь, мы сейчас выйдут. Ой, нет, еще, о, нифига, я выписала обалдеть. Вот флокс. Реал. Какой-то реал написал. Надо будет посмотреть. Опять фезантенка. Друзья, у меня один фризантен будет на огороде расти. Опять фезантен. Смотрите. Видно Друзья, друзья, у меня несла. Это вот вкус, наверное. Я опять вижу, что это вкус. Я вижу, что это вкус. Ну ч ⁇ на фотографии он другой оказался? И он мята такой, вот. что... А темно-бордовый там, значит, флух с маленькими. И вот, красненький цветочек. Аленький цветочек. Вот, друзья. Ой, шик, лес, красота. Душа ей радуется и поет. Короче, вот так. Теперь будем прямо заказывать. И будем ждать их. В течение трех дней у меня, кстати, моя заявка поступила. Она сразу собрала. и На следующий день выслала. В течение трех дней у меня посылочка пришла. Смотрите, шикарная посылка пришла. Даже не успели сильно повянуть. Сейчас я их водичку, все туда чики-пуки, все красоту сделаю. Ты что делаешь, мама? Мама, вот посылку получила, видишь? Афигеть. Афигеть, сама. Мама, ты кинька, ты есть и спрямо все. Сейчас, ламочки, торцы. Подожди, вау, короче, друзья, смотрите, шикарно, шикарно, не ну, просто шикарно. Вот, а, а. вот эта. Тоже -то, -то чиха, чиха, чиха, чиха. Вот эта пластичка тоже какая-то какая-то светлая. Тихо, тихо, тихо, тихо. Вот это, это, наверное, бордовая. Угу. Вот это, наверное. Ой, мята, все обогревать. А где моя гвоздичка-то еще придавила? Византен, гвоздики. Шикарно. Динара, Амина, иди со своими этими мультиками туда. Уйди, уйди, уйди, уйди. Уйди. Ну все, друзья, я даже с вами не попрощалась. Всем пока-пока. Пойду в огород. Ага, девчонки, пошли в садик, а все. Пойду в огород, это все надо последить успеть. Все, пока-пока. Друзья, я хочу показать вам эти гвоздики. Я не удержалась просто близко-близко. Хочу показать. Смотрите, они пестрые такие. А это, смотрите, свет меня. А вообще класс. Это тоже пестренькие. Замечательные свет. Сейчас сделаю фотосессию и поблагодарю премьер.